Здравствуй, Шуйненько! Сегодня получила тебя два письма. Спасибо за поздравление с победным днем над Германией. Представляю, что творилось в этот день далеко в тылу. Наконец-то весь земной шар вздохнул полной грудью. Германия обрезали крылья и знамя победы развивается над Берлином. Поработали мы на славу. Хоть это и было тяжело, но русский народ выдержал все тяжести и победоносно вошел в логово фашизма. Берлин. За все расплатились полна. Одноглавый орел остался без головы. Просчитался Гитлер. Он хотел в Москве устраивать парад, а вышло наоборот. Мы маршировали по Берлину. Я жив и почти здоров. Сейчас немного отдыхает от всего перенесенного. Тяжелые пути за четыре года войны. Жди меня, и я вернусь. Теперь уже обязательно. Соскучился обо всех очень и очень сильно. Передавай привет моей старушке Елене Петровне и всем твоим знакомым. Целую всех крепко-крепко, а тебя больше всех. Пиши, я жду. Привет тебе от моих товарищей Сережи и Саши. Один из них вот рядом со мной, твой Миша. Барбос, жди своего папу. Целую крепко-крепко.